Отличная замена магазинным творожным сырам, домашний, очень нежный и вкусный, а главное полезный, ведь приготовлен сыр без вредных добавок, готовится просто и легко, и времени уходит совсем немного. Рецепт приготовления домашнего творожного сыра был моим первым в сыроварении, и результат был очень удачным, готовить его очень легко, справится даже новичок, а получается такой творожный сыр необычным, нежным и очень вкусным. В него можно добавить соль, мелко порезанную зелень, перья зеленого лука, петрушку или укроп. А если любите острый сыр, то и перец чили. Все эти ингредиенты добавляйте в сыр после сцеживания сыворотки. Хорошо размешайте сыр, чтобы добавки распределились равномерно. Тем не менее и без добавок он очень вкусный и полезный. Список ингредиентов в конце видео. Готовить творожный сыр будем в толстостенной кастрюле. Выливаем в кастрюлю молоко, ставим ее на огонь и доводим до кипения. Пока молоко на плите, нам необходимо выдавить сок из лимона. Сок можно заменить на лимонную кислоту. 2 чайные ложки кислоты разведите в 50 мл теплой воды. Молоко закипело и вспенилось. Самое время добавлять понемногу лимонный сок. При этом надо помешивать молоко ложкой и не пропустить момент, когда появятся творожные хлопья. Снимаем кастрюлю с огня. Процеживаем сыр через два слоя марли или мелкое сито. Я использовал форму для сыра. Хорошо сцеживаем сыворотку. Подписавшимся, больше вкусностей. Потом ставим сыр под груз на 30 минут. Если хотите сочный творожный сыр, или на 1 час. Если больше нравится твердый сыр, грузом может быть и миска с водой или банка. Готовый домашний творожный сыр можно нарезать ломтиками или намазывать на хлеб, если вы делали его мягким, а также добавлять в салаты. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Свежее домашнее молоко, 2-5 литра, лимонный сок, 5 столовых ложек, количество порций, 3-4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Я рада гостям.